Так, номер стандарт. Сразу справа у нас ну, обычный сам узел. Есть минимальный набор косметики. И вот такая вот большая просторная душевая кабина. Дальше идет уже номер. В принципе, ну, нормальный, обычный, стандартный номер стандартных размеров. Одна кровать. Односпальная и одна большая кровать French Bed. С, по-моему, одним матрасом. Да, один матрас. Слева у нас чайный набор с обычным наполнением. Тут у нас где-то мини-бар. Давайте мы проверим, что у нас в мини-баре. Э, открывайся. Ух ты, ничего себе. У нас в мини-баре сок какой-то еще там какао в общем газированная не газированная водичка пепси э, фрука типа э, спрайта фанта э, пиво эпис барабаночек баночек и вот такой вот набор шоколада ну, Мелочь, приятно дальше ковровое покрытие на полу Див, э, кресло и вид из номера, друзья. Ну, вид из номера бывает, допустим, на... В данном случае у нас на соседнюю территорию. То есть это не на проезжую часть, а именно сбоку отеля. Видите? Ну, в общем, по-моему, это территория пляжа Амары Престиж. Вот Справа... Боковой вид на море. Смотрите, как он выглядит. Ну и если там в каком-то другом месте в этом отеле располагается номер, то может быть вид и на море. Это уже, конечно, цена выше будет на эту категорию номера. Так, у нас есть два стула и столик. Ну, а с другой стороны, ребят, у нас есть Частичный вид на горы Который гораздо красивее Чем вид на море Да, друзья, я еще забыл сказать, что В номере есть халаты Вот один и Второй